Всем привет-привет! Вы на канале вот GSN и вчера я выложил свое видео по поводу рулетки нового экстрима, который предложил нам разработчик. И знаете, ребят, что я хочу сказать тем, кто еще не крутил эту рулетку и кто смотрит это видео перед тем, как пытаться этим заняться. Ребят, не крутите эту рулетку! Не надо! И сейчас я вам объясню почему. Перейдите по ссылке, которую вы сейчас видите в правом верхнем углу. И вы посмотрите не само видео Бог с ним с видео, не хотите видео смотреть Не надо, посмотрите на комментарии Которые пишут ребята под этим Видео, знаете что самое парадоксальное Что в этой рулетке, в отличие от Контейнера всего остального Выпадает все практически одинаково Всем, от малого до Большего, и те ребята, которые Позабирали танка, не забрали либо его По полной стоимости, либо по Практически полной стоимости Всего, что можно потратить в этой рулетке Поэтому, ребятушки, я E... Хочу обратиться к вам. Перед тем, как обращусь, скажу еще одно. Я походил по контенту своих конкурентов. И знаете, что обратил внимание там? Там отсутствуют подобные комментарии. Скорее всего, данные комментарии данными авторами удаляются. По одной простой причине, потому что они заинтересованы в том, чтобы рассказывать о том, что в этой игре все круто, и вы все можете получить бесплатно. И все, что вы будете открывать, будет заканчиваться для вас исключительно феерией и счастьем. На моем канале вы этого всего не найдете. Поэтому обращаюсь к вам. Не смотрите тех ребят, которые пытаются прогнуться, которые пытаются сделать только исключительно красивый контент. Подписывайтесь на мой честный канал, на котором вы найдете честные обзоры на товары в магазине, на технику такой, какая она есть. Я никогда, ни в коем случае, не порекомендую вам потратить вашу кровную голду и уж тем более потратить ваши реальные деньги на то, ребят, что потенциально может вас расстроить. Я реально послушал тех ребят, которые делали обзоры на эту же новость и я удивился, с какой пеной у рта они рассказывали по поводу того, что это просто чума, что просто супер, что можно практически на халяву отхватить танк, что это гораздо интереснее, чем открывать контейнеры. Нет, ребят, это не интереснее, чем открывать контейнеры. На моем конкретном примере скажу вам следующее. За 8 лет игры в танки, на своих всех аккаунтах, а у меня их не 3 и даже не 7, я не открыл практически ни одного танка. Если быть точным, я на твинке, который мне в принципе практически не нужен, умудрился получить из платного контейнера один танчик, и тот, ребят, абсолютно никудышний. Поэтому... Пожалуйста, не ведитесь на то, что вам рассказывают о том, что в этой игре очень большое количество халявы. Халява бывает, и если вы хотите знать, когда она появилась в игре, еще раз говорю, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. И еще раз повторюсь, ребят, ни в коем, ни в коем случае не крутите эту рулетку. Это просто слив вашей кровной голды. Это все, что я хотел вам сказать. Всех благ вам, мира и спокойствия. Пока-пока.